Да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем, не свойства наших душ на войне, кто-то бредил геройством, А мы пели про снег, про края, где родились, Да прошились берез и совсем не стыдились.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 Нетипичный дуэт, а я не думаю спорить. Петь о том или не петь, мне гитару настроить. Надо к бою успеть. Спасибо. Это старые песни, вы их знаете все, я просто... Просто он был здесь, помните, ему выручал Жуков медаль, штор да? 33 Саша, вертолетчик, он, он переехал в Россию. Тут у него мать, тут у него сестра, он сбежал. Он сбежал, уехал с Украины, полковник ВВС, героический вертолетчик, полная грудь орденов, но про него уже рассказывали. Он не смог приехать сегодня, потому что все занимается еще оформлением. Но он приедет обязательно, и книжка ему будет передана. И вот эта песня. У нас были, друзья, но вертолетный полк, вертолетные две эскадрильи, которые у нас, значит, да тоже мы жизнью обязаны. Потому что тогда, простите, ребята, 860-й полк в лице полков, подполковника Рутюняна отказался за 10 километров топать ночью в рассвете, если вдруг на нашу виллу нападение, и, несмотря на то, что были партийные советы, комсомольские советники, хада, и сидела, все это захороняла бои, оперативно боевая группа наша, каскад Бадахшан. И только, ну, а, если кто захотел бы уничтожить, гранатами закидали, никого нет, тишина, ровно. А вертолетчики, вот по братьям, когда Вадим, покойной памяти, Вадим, и который тоже покойный, вместе с ним погиб, а Камеско погиб, Белобалабанов, Виталька. Они сказали, хоть и выпили мы все там у них сидели, я пожалуй, что спасать нас некому из чего. А он, ты понял, сказал, как то Сейчас поднимаем всех, Нурсами вычесываем проход вместе с этим городом и всеми остальными. Советников не берем, никого не берем, каскад вы восемь. И лучших друзей не было. Были друзья и советников, конечно, много, и среди военных советников были друзья, которые навечно остались друзьями. Даже они ушли из жизни. И в полку были друзья. И в разведках. Там много было разведок. И все, и все там как бы друг друга докладывали. Но это вот про разведчик. Ой, это они все живы были. Вот чего. Есть фотографии. Это новогодняя ночь. Значит, с 31 на 1, с 31. Декабря 82 на 1 января 84 мы праздновали в эскадрилье. Мы кого-то одному оставили, он ну там командой командовать навели. Потом присоединился там другой по на ну, мы здорово выпили там все. Был даже с кем потанцевать, там продавщица из Винторга опять как чим чудом оказалась, погоды задержала задержала там. И песни пели, я писал и начал писать. Все были живы, все еще были живы и Вадим был жив. Виталий Балабанов. Я не знал, что так уж. Я не думал. Мы с ним думали, у него родил сын. И мы почти одновременно с моими, чуть помоложе, и мы решили, что когда он окончится, мы сядем с женами на машины и поедем вдоль всей границы Советского Союза. И заедем в Афганистан. Куда можно? Но ничего не получилось. Старший. Вот опять...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 вот уже к тебе под облака Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы до шика. Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы до шика. И кому судьба какая в выпаде Предсказать заранее не берись нам не всем ракетой алый вы светя, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракетой алый вы светя право на посадку и на жизнь. Ни к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества.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 Разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания Разлеглась в квадратиках полей. Спасибо. Вот кто успел посмотреть. Эта книга называется «Вся целиком. Автоматы гитары». А вот дальше первый раздел называется «Страна Афганистания. На войне, как на войне». И там только один Афган, весь собранный. Новые песни, вы их слышали, но кто-то, может, и не слышал. Я их спою, которые были... Меня же заставили мои администраторы копаться в архиву, дописывать. А это сложно, потому что ощущения не те. Ну, вы понимаете меня, да? Чего-то забывается, чего-то там. Но если петь «Состояние души», то душа-то, она вроде как бессмертна, но она как-то там уже по-другому оценивает и сам Афганистан, и все это такое. И остается горькая память о погибших друзьях. И тяжело писать и дописывать тоже, дописано 30 лет назад. Еще тяжелее 50 лет назад. Я потом вам расскажу и спою, что там было 50 лет назад. А вот эти старые, старые новые песни, ну, тоже спасибо, и вы мне помогли их довести, до, отлакировать, провести до конца, сделать их как бы приемлемыми. А вообще вот там у меня рефрен был, я не знаю, не помню, вошел туда или нет, в эту книгу. Здесь к афганским песням у меня было «Четверостишье». Да? Вы извините, я и стихи буду читать, потому что надо же как то и рассказать. Там. Они, может, будут как-то песнями, а может, и не будут. Вот такие. Я хотел... Да, там было написано много чего-то, это было начало всего-навсего, но так было. Я туда вложил смысл. Наверное, поймете, в чем смысл. Это первые песни, которые... Тут были написаны здесь, и после войны сразу, когда тут у нас боевые друзья, мы еще никак не могли расстаться, все в этой радуге, в лучшем глазе все сидели, собирались каждый божий день, не, не не могли друг от друга. Вот Мы с друзьями вот, пятером как были, так и вот никуда. Ну вот, уцелевшие чудом, мы гордились погибшими и в случайных девчонок влюблялись всерьез, пели им про войну, голосами охрипшими от дешевого спирта и непролитых слез. Я потом подумал, что мне надо больше ничего писать, из этой песни делать, и это для меня стало как бы вот девизом от всех афганских песен. Там другие, но я потом прочитаю. То вот теперь я вам хочу песню, которую вы знаете все. Вы знаете, это песня первая, а людей 860-й знает, Когда ты просыпаешься, выглядываешь на мату, и вокруг тебя горы. А это предгорье Памира. И лазить туда за караванами, на бахарак куда отходить еще что-то, десантная операция, еще-то, значит, что-то такое делать. Придется тебе, потому что ни десантуры нет, ни спецназа уже нет. 860-й полк своими батальонами утюжил скалы и, и даже пустыни, и и всей этого. И вот этот вот, когда называется, она, эта песня, она называется «Маршрут судьбы». Эта песня называется. Там действительно ничего не понятно, в горах вообще ничего не понятно. Вот есть точка, куда надо долезть, что-то там обнаружишь, там неизвестно. Засада будет, неизвестно, что-то будет, но есть приказ. Надо выполнять. Была в результате желание необъяснимого командира полка 860-го, хотя он был моим другом. И он честный был, порядочный офицер, но надо было думать. Лезть на бахарак, где никто никого не трогал, там первый батальон, операцию погибло. За Ордевская бойня, кто помнит это, кто знает. Так вот, это размышления. Ребята, которые, а что делать? Сиди, кури, сейчас придет приказ, соберемся быстренько и двинемся. Маршрут будет, а чем закончить, ничего не знаю, но делать надо выполнять. Поэтому такой маршрут судьбы. На востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван тобой идти за караваном А пока на базе мы сидим Курим в ожидании командира Горький военторговский Памир У предгорья горного Памира Где на маршрутах судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе на так судьбы только горы и мы, И никто ни за что не в ответе. Генералу вызван командир, Уточнят маршруты и задачи, А мы сидим, глядим на этот мир, Наш маршрут пока не обозначен.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 на маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в И внизу раскинутся поля стеганным лоскутным одеялом. Скудная, но все-таки земля лучше, чем снега, за перевалом нас вертушки высадят уйдут, Просвистев на на винтами.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 относительно новой песни, но вы были судьями. Я спою в окончательном варианте эту песню. И еще вот для чего. Вот эта книга была, чтобы все чет четко авторское. Можно, вся, во всяком случае, ввести запрет, забить, забанить все это дело, чтобы никто не родовал, никакие главпуры, которые никогда не подчинялся. И сейчас, тем более, сейчас есть он, есть. по-другому называется, работа там с этим. И все пытаются пятачок во все, но я не связан с армией. Я вообще пенсионер. Хоть военный от Министерства обороны, Но никому не служу. Имею такое счастье, значит, Только вам и России. Вот и все. Вот такая песня. Я почти позабыл Все бои и походы, Только вот почему-то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 Горы в белом снегу Горы в белом снегу Этот снег, что веками Лежал на вершинах Где ни троп не сыскать Ни проезжих дорог Покорился ни танком, Ни бронемашинам Только стертым подошвам Солдатских сапог Покорился не танком. Бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог, и тогда загорелись огнем перевалы, и от взрывов трещала, броня ледников, и в жестоких боях Нам земли не хватало в этом мире огня, и холод, их снегов, и в жестоких боях. Не хватало В этом море огня И холодных снегов. Я немало ходил По морям и по сушам И в чужой стороне На чужом берегу Вспоминал почему-то Хребты гендукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Поминал почему-то Хребты гендукуша Горы в белом снегу, Горы в белом снегу Там в больших городах Плещет море людское От потока машин Нескончаемый гул Закрываю глаза И встают предо мною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 И покуда я жив, никогда не забуду Эти горы в снегу, эти горы в снегу. И покуда я жив, никогда не забуду Подокшанские горы в жемчужном снегу. Спасибо. значит Я с удивлением узнал, мне Юрий Алексеевич наш замечательный прислал графики какие-то, ну, знаете, как в школе. Там. А я не знал, что это такое, пока не написал. Сначала написал, ура, идем на рекорд. Потом написал, ура, есть рекорд. Чего, где? Вот чемпионат мира, никакого отношения там тоже. Куда мы там вместе? оказался эта песня, вальс четвертого года войны. Он же Европу отслеживает все у нас Юрий Алексеевич он на всех там авторские песни он все оказался но ну, я уже забыл когда но в этом году она заняла по, по рейтингу первое место ну как я могу вам не если Она там замечательная песня на мой взгляд я сам себя похвалю нет не я это он сказал вообще с песнями надо вот чего еще почему эта песня, песню, вот этот текст написан? вот Ольга Алексеевна она же выискивает все в интернете. Что хочешь, может найти. Все, любого установить, найти и тут же. Значит, и мой брат, там в Мюнхене, названный, он сказал, надо же, а ведь этот кадровый сотрудник этого ЦРУ, надо же, два месяца искал, я чего-то там в интернете нашла за два дня. Так что вот он. Вот с ее помощью увидел, что, оказывается, кто-то прислал, кто-то в Японии ее поет. Кто-то из Казани, но поет в... из Казани, да? Из Харькова, но поет, но поет в Японии эту знаю, песню какую-то. Ну надо же. Что в Германии поют я знаю, что поют в этот самый в Америке я знаю, потому что рукопись туда отдавал в Германии. Там брат сидит. Вот эти книжки, вот эти вот. Он сразу себе заказал одну ему, другой профессор истории сидит там замечательный мой друг Иван Иванович. И говорит, куда? Он говорит. Брат говорит, национальную библи... библиотеку США. Зачем? Он говорит, надо, там есть большой русский отдел, надо туда. Иван Иванович отправит. Ну, <связь> ладно, еще где? Еще чего надо. Ушла туда книга тоже. Зачем? Ну, не важно. Это же там. Зачем супостатом эти вот песни? Ну, не важно. Пусть, пусть читают Зна... Знают, что нас санкциями не взять. Да мы лучше революцию устроим, чем согнемся под стан, своими. Новый год. Что нам? Мы такие же, да? Мы же такие же. Нам то, что нигде нельзя и нельзя, нам все можно просто так для интереса. Так что... Вот эта песня. Значит. Да, были живы все еще. Вся эскадрилья была жива. Опять же, это четвертый год войны. Он только начался еще. При нашем непосредственном участии. Мы вокруг елки все пьянство гуляли, потом заснули. Ну, проснулся где-то не утром. Смотрю, до мной стоит дух какой-то, с бородой, с челмой, с, с кремневым ружьем. Инжибионка он меня орет там. Насчет, сюда, подъем, я думаю, пистолеты, сдал же, а все. А это по кличке Гиви, Вовка, Соловьев из, из эскадрильи, кличка Гиви почему-то была. Он надел на себя парашют. Он нашел где-то, приклеил бороду из мочалки. Замотал полотенцем каким-то голову. Рожа и так была загоревшая, он еще чем-то подкрасил ее. Комультук трофейный, такой однозарядный, кремневый у него в руках. она он повесил, а на шею Новые им выдали летные ботинки только. Он повесил на шею. И в этом виде стал меня, мол, На фотографии мы вместе. В фотографии стоит реально Вадим, который потом погиб. Капитон, Саш, который был там. Ну, все эскадрилья. Ну, вы знаете, он рассказал, у Капитонов и Коли Комиссаров тогда а полеты были отменены, и туман еще такой-то, ну, уже, наши всегда делают то, что никому в голову не придет. Он взял да полетел с раненым лейтенантом, или капитаном, отвез, а у него день рождения был 31-го у Капитона. Отвез он полетел, отвезли туда его комиссара, капитана и лейтенанта раненого, сдали. Там выпили за день рождения, вернули свои свой забат, уже как то так лежали, и под утро все продолжали веселье. Так вот. А вертолетчик звали его Леша, я не помню какого, в Значит, но песня там была у них замечательная, он играл на гитаре, хорошая песня. Сейчас помню. Винальный... Нет, первая песня была. Они все пели, это у них была стрывая петь. Четыре человека выпивали, забыв про все забыв про все дела. Они и выпивали, и летали. Им комната кабиную была. И капитан, над рюмкой склонившись, и эмалевую звездочку в бокал, а завтра он отдал стоящей сынишке. Ведь летчики не носят ордена. На летном поле звания равны, на летном поле мало козыряют. Нам, а в воздухе погоны не нужны, у летчиков и маршала летают. Вот это была песня. А вторая лирическая, она эстрадная. та па-ба-ба-па-ба-бам, ба бам ба пам па-ба-ба-пам, -па па -па у беды, глаза зеленые. Изумительно пел Это вот я сам уставший вертолетчик. Фамилия я не помню. Он играл, пел на гитаре. Не не небесом.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 под ногой на пули у виска, До новые друзья, до старые тревоги, До мины под ногой, до пули у С гвоздя гитару снял Усталый вертолетчик, Настроил в унисон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 плывет, качаясь вальс над древними горами, не слушая войны, не ведая границ, мы грязим на его любимыми глазами, пожать нежных рук и шорохом ресниц, мы грязим на его Пожатием нежных рук И шорохом лесниц Пусть голос твой охрип Но нету в звуках фальши Кончающийся год Не зарастет польем Играй, пилот, играй Про то, что будет дальше А мы тебе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 и сюда загляну на час, пусть я с вами совсем не знаком. И далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем двоем. Так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Не слышен, не весом снег над крышей, Затянут в облака полночный басвод. Звучит случайный вальс, Над модулем притихшим, И под его мотив Приходит Новый год. Что писать давным-давно потом я понял думаю ну чего тогда надо объяснять это. вам не надо что такое линия дюранда или дюра до мартемера никто не знает кто знает что такое афганистан и что такое сирии которые вот так из клочков все это все англичане и премьер-министр взял и вот так намахал значит и все посчитали забыли сказать что попытка англичан дважды проваривалась они хотели там Афганистану, Пуштунистану разбить еще два, и чтобы знали там, и про Сирию тоже. Но в двадцатом году Советский Союз подписал договор с Аманулу Шахом, один то Афганистана, и ввел туда войска. Пишут, что он ввел целую дивизию чекистов, переодетые во что-то-то. Неважно, этого хватило, чтобы англичане отказались от третьей попытки. А так, две битвы при Майванде и мои предшественники, командиры, много чего, отставшие от англичан, как сувениры оттуда увезли с дворцов Амина, и у нас в Балашихе все это хранится в музее. Хранилось, по крайней мере, и пушки горные, и ручки от дверей, ночёные. ну, все, чем можно. И древние сабли железные, это мой зам версия где-то такую саблю из чистого железа сделанную, посмотрите, натуральный 12 век какой-то, назывался на Победах, кто-то прочитал. Но потом отобрали и запретили через границу вести в пользу Афганистана и культурных ценностей. Забрали все это дело. Вот Песня написанные позднее. Но мы и были там за хребтом Гиндукуша, а везде так, слева, справа и внизу. И это все линии, начертные Мортимером, премьер-министром Великобритании, Мортимером. А, да сюда и положи. Да выкинь ты, значит, на носу еще держится пока. Это же картошка, там еще никуда не убежит. Ладно, вот так тогда, ладно. Да ладно, я почищу все. Ага, да, стихи. Спасибо. Спасибо.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 в тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. Мы сами разберем, кто трус, а кто герой, кто прав, и кто не прав, и к что, кто в ответе, а ты меня ищи по почте полевой, и знай, что я живу еще на свете, а ты меня ищи по почте полевой. И знай, что я живу еще на свете. За линией дюранда все проще и мудрей, Здесь за чины не выторгаешь славу. И братство по оружию религии своей Мы выбираем здесь не по усталу. За линией дюранда для смерти нет преград, Но ты не верь, но ты меня послушай. Со мною локоть друга, и верный автомат, И я не пропаду за гентукушем, Со мною локоть друга, и верный автомат, И я не пропаду за гентукушем. И ты не торопись у дела плакать мой, читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой, и знай, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой И знай, что я живу еще в свете. <говорот> Стихи, которые... <говорот> Спасибо, что приняли их в печати, напечатали. Другие не принимали. Вот из-за этого. Я сейчас прочитаю кое-чего вам здесь, да? Но уже от нашего замечательного друга и товарища теперь, вот ему еще раз низкая эквала, он ничего не спрашивал, он взял, прочитал все и взял все напечатан. Ну давайте. Мы вышли из возраста. Так, мы вышли из возраста, брат, когда верят в правдивость слов. Слова не значат, брат, ни черта в стране глупцов и лжецов. Они нас снова пошлют на бой, как гонят на бойню скот, и каждый павший будет герой а выживший наоборот. Снова дадут тебе автомат и скажут, кого стрелять. И снова встанет на брата брат, обоих отплачет мать. Вернешься на родину, словно гость незваный. Встречай страна и бросят тебе, как собаки кость, медали и ордена. На грудь повесит значок пустой и скажут, гордись, носи. И скажут, радуйся, что живой, а большего не проси. А вера с надеждой останутся гнить на том берегу лики где Родину нас учили любить, как это ни странно, враги. Года с 87-го да, по 91-й. Вот я в составе групп Шуравей или группа специального значения была, или просто так разъезжал по всей стране, везде. Ну, от Кенигсберга до Сахалина. Там Кунашир, и Туруп, там все вот это вот. Кушки я не был, но в Термедии, считаю, что это южный для меня. Но зато был на севере, в поселке, в поселке Мирный, за полярным кругом. И встречался с афганцами, удивительными людьми, разного возраста, разных чинов и званий. И вот здесь, когда я стал пирать, нашел записки. Он капитан. Я не знаю, это было очень давно. Я не помню, даже в начале этого века или в конце прошлого. У меня было хорошее настроение. Вышли серия, нет, в прошлом году серия кассет, она называлась Псерский романс. Мне начал каждый гонорары целые штук 20 дали, там, я понес домой, по пути давая всем знакомым. А вот, вот церковь, когда еще не было церкви, Мартыны, мы как ее, Матроны, да? Там еще не было, там обломки монастыря были, там, ну там сидели сидели двое пьяных мужиков. Лет за 40 таким, ну, я его запределил. на самом деле, может, и меньше был. но они пьяные были, они... не было третьего, а я такой пошел, бутылку купил, эту. но там, я не про то, выпили мы с ним, и один был афганец, он мне рассказал, он много прошел горячих точек, но дальше он сидел в Афганистане, он был капитаном, и никогда он не стал майором, потому что был неуживчив с начальством, не умел лизать в сапоги, солдаты любили, обожали, он никогда не сдавал своих солдат, То он рассказывал. Но какая же му академия? Капитанов не очень туда, и он там, ну и все, и уволился он в конце концов. Уволили. Пьет, сидит с друзьями, но он пил и не пьянел. Он седой, какой был, конечно. Историю я изложил коротко. Вот по этой. Грустная история. По-моему, прошлый я пел один раз. Папа, ну ладно. Коротенькая. Как и вся его личная жизнь, то есть вообще никакой. Военные длинные, а личные просто мирные. В час, когда осенние туманы Бродят у раскрытого окна, Загрустилось что-то капитану, Вспомнилась афганская война. Загрустилось что-то капитану, Вспомнилась афганская война. Восемь лет ветра его носили По дорогам горной стороны. Вот и возвратился он в Россию Ни друзей, ни дома, ни жены. Вот и возвратился он в Россию Ни друзей, ни дома, ни жены. Старый друг погиб под Фейзабатом Новых заводить остыла кровь. Пять ночей сестрой из Медсанбата Вся его случайная любовь. Пять ночей сестрой из Медсанбата Вся его военная любовь В позабытых Богом гарнизонам. Он тоске сдается без борьбы, Восемь звезд на стареньких погонах. Вот и вся галактика судьбы. Восемь звезд на стареньких погонах. Вот и вся галактика судьбы. Она показательна, мне кажется, эта песня. Судьба у многих. Спасибо. Я не знаю, жив ли нет, но я знаю много из афганцев и офицеров. Кто спился, кто на наркотиках, кто-то на разборках 90-х погиб. Там... А Родине мы нужны, мы всегда и будем нужны. До самой нашей смерти, нашего рождения. Мы не нужны правительством, не нужны олигархам. Ну, ЖКХ только с нас брать. Ну, вот эти люди. А сколько друзей у меня в иностранный легион уехало? Из Вымпела в том числе. Потому что здесь не нужны профессиональные диверсанты, профессиональные войны, стрелки в чужих странах. В иностранный легион. А царевы вуки, царские волки... Сербии воевали, царские волки звали наших добровольцев. И они по всему миру, как всегда было, и всегда. Посмотрите, 17 век начали. Америку эту чертову спасли. Но истории есть, просто в школах не преподают. Флот был, и гвардейцев послали туда, здоровущих двухметровых. Царь послал. И все. И Испания захлопнулась. Только Куба и осталась. Ну, из Кубы потом и выгнали, конечно. Кто бы без нашей помощи, это Америка. Сейчас она выросла. Весь мир на костях солдат наших русских. От Африки до Японии. И вот здесь, вот таких надо бы, надо бы, знаете, не проворовавшимся киндер героев выручать. И не футболистам, которые эти просрали все вот это дело, всех чемпионы делать их. И уж не тренера такого. В одну восьмую. Молодцы! Ну надо же, ну, Господи. Вот эти людей, они готовы жить, сражаться, без семьи, без дома, за родину, за родину. И больше ни за кого, ни за партию, ни за правительство. Но таких уже не делают почти. Нет, делают, я знаю, много лично они здесь есть. Но это старые нашей имперской, советской закалки, сделаны вот как голова. Броня, непробиваемая ничем меня. Как в той песне у меня есть. Мы закрыли броней перевалы. Первоклассную русской броню. Тоже ну, афганская. Так вот. Но в политику я не хотел влезать. Просто эту песню надо про нее историю рассказать как-то. Ну, так. Стихи. Ну, это мои ощущения, так сказать. Это я уже не лирический герой, а лично я. Деревенская тоска. Это еще не совсем деревенская. За окном гудит метель, Ветер ставни рвет с петель, Заметает все пути, не проехать, не пройти. Да ехать мне куда? Не одеваться некуда. Ничего я не хочу. Водкой груст тоску лечил. За спиной три войны. Виноваты без вины в том, Что не погиб в бою за погибших. Третий пью. Не берет меня дурман. Не дрожит в руке стаган. Да все в порядке у меня. 23 февраля. Так. Что-то а, Да, да, две. Перевал Карамунджон». Значит, мне тут брат мой в Мюнхене искал полгода, где этот Кормунджон. Нашел похожее в Монголии. Я говорю, ребята, ну так произносилось. Вот скажи, да, мы все вот в 860 1960 есть там горы. Он читается, да, в русском там Куроно дефис О дефис Мунджон. Но местные на фарси, на даре, они говорят Кормунджон. И вот меня пытали, значит, почему там не так написал. Ну вот спросите, там, пишите, как на карте, на карте генштаба, а местный только так называли. Ну, значит, вот такой вот. Два их, этих самых перевала Карамунжон. Первое. Тара, много гор. И высоких перевалов среди них, карамунджин, лазариты там навалом, а еще, басмачи, нам их надо выбивать, басмачи аваган вашу мать. А еще, басмачи, нам их надо выбивать, басмачи аваган на вашу мать. Там душманский отряд под командой у Гулдода, А у них говорят: Дашикай минометы. Только нам порванист, нам на это наплевать, Дашика Вгана в вашу мать, Только нам, порванист, нам на это наплевать, Дашика на вашу мать. Вот ракета пошла.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 Валка, здесь веками тихо-тихо, А тихо, облака катились по морю небес Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико, Их раскатом АКС Здесь мы лезли на рожон, И растерженно и дико, раскатом АКС Говорят, познай себя, Мы познали много больше, Жизнь оценивая заново свою.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 Сколько там осталось нас На камнях Карамунжона Столько в памяти невылеченных ран Перевал Карамунжон Нищий на карте мира На двухсотке он пунктиром тонким дан Только птицам виден он Что уходит крыло Зимовать на сопредельный Пакистан Только птицам виден он да уходит легко крыло зимовать на сопредельный Пакистан. Так, вот эта песня. У нее есть предисловие. Я иногда пою как песня, а она с нас У нее, конечно, поскольку здесь стихи пока только одни песни, да, я ему предисловие, они вместе.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 не удлинишь таким маневром жизнь, надо просто двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Вот она песня пули, собственно. Бредит песнями и земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышла друг. Нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышла друг, нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. И мы узнали, старина, как умеет ведь петь война В Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5.45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули.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 Каждый честен был смел, да мы не дрогнули и вспять не повернули. Ни за деньги, ни за страх, вот и слышим мы во снах песню пули. Песню пули! Не за деньги, не за страх, вот и слышим мы во снах песню пули. Песню пули! Песня была написана между вторым и третьим заездом в Афганистан. Она называется 15 человек». Значит. Потом, после 91 -го года, я придумал там к ней продолжение. Но ну, злость тогда просто. Не за себя. У меня вроде все нормально. Все там по нулям. И семья святая, здоровая. И я тоже там. Но я видел других. В деревне родной вин Афганцев было много сейчас перемирали. Попало много очень. Что происходило здесь когда неизвестные никому люди становились героями. Вопрос, за что? А тот, кто не стал героем, мы знаем, почему он герой. А он все равно не стал. По разнарядке я это видел. Видел и знаю многих людей. Кто-то решил, что он теперь может людей учить. Ни за что получил герой Советского Союза, которого когда уже не было Советского Союза. Он теперь батюшка, миссионер. Креста на нем нет, но герой висит Советского Союз. А чем он рассказывает? Еще песни поет. Ладно, не буду называть имена, обещал мне называть и не надо. Пятнадцать человек, нас много или мало, Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь, Звезду над головой, шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь, звезду над головой. Короток был приказ, куда ж еще короче, нам топать предстоит, почти что в Пакистан, и выйдя на рубеж к исходу этой ночи с налета захватить с оружием караван. Нам ком полка сказал, что будут нам награды и тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел.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 За синим перевалом Полсотни бозмочей Торопятся на смерть а они доплатят нам За взорванные школ... школы За слезы матерей За выжженный кишлак Шагай, солдат, шагай У них настрой веселый А мы им утру сыграем отходняк Шагай, солдат, шагай У них настрой веселый А мы им поутру Устроим отходняк Пятнадцать человек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 Я просто не устаю писать везде, а, ребята, ветераны, друзья мои, женщины, а не кажется ли вам иногда, или у меня уж шарики заряли, что мы афганскую войну притащили сюда, и в 90-х годов всего два года спустя началась эта дрянь, которая сейчас происходит, и войны начались, которых никогда не было. А ошибку мы повторяем, нам не надо влезать в чужие гражданские войны, пусть друг другу режут. Не русской кровью должна быть полита. И так вся земля уже в у нас выйдет. Но это опять политика, я обещал. Так, продолжение песни. 15 человек. Ну, вот теперь 15 человек. Сергей Кузнецов, хороший мой друг, он тоже автор-исполнитель песен. Замечательных там песен выступает. Вот э, один из групп Сергей Шавров здесь присутствует, друг, к чему это также расстарено. Да? Тогда эта песня посвящена ему. Ну там будут слова, поймете почему, потому что он водителем был в Афганистане, да? Боевые водители. У меня несколько песен, написанных боевым водителем, шофером Афганистана. Это тоже кровь войны. И наливники, и машины с продовольствием. с этим. Ну вот. И закончилась война. Да здравствует гражданка. Героем всех времен. Кого-то назовут. А ты давай крути!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 Не та, ненавидит ее, и я тоже не люблю. Нет, не мою супругу, которая ее ненавидит, а эту песню, которую написал. Вот она здесь сидит, вот, 43 года. Привыкла ко всему. Да-да, привет, Оля. Привет, Ольга Алексеевна, Ольга Леонидовна Морозова. Ольга Алексеевна, я буду, да, Привет. Прости, что я не добежал. Нет, я добежал, все нормально. Видишь, живой. Жив, благодаря ее хлопотам и жив я до сих пор. Там, не дает спокойно поспать. То таблеток, то уколы. Ужас. Ужас ходячий. Но я и люблю. Все равно. А, кто это, нету? Тут тоже связано. Такая забавная история. Вот. Вы увидите дальше, когда в книге найдете, там увидите песни, да? Значит, там некоторые... Значит, 65-го по нынешнее время написанные песни. Одни, которые, как говорит Верстаков в садовский я старался нет. Или как-то там модернизировать под наш текущий, под 21 век. Но вот одно для примера, я убрал, вычеркнул ее просто обсюду. Ну вот, такая, это смешно. Да, что Вдумайтесь, что, какую чушь я писал, да, будучи студентом, начального 4 курса. От меня ушла девочка. Я любил эту девочку. Она... А? Микрофон. От меня девушка ушла на четвертом курсе. Ушла к другому, к другу моему. Ну, ушла и ушла. Но жуткое расстройство. Ведь надо уже к диплому готовиться и там в армию поехать. И вот. Ну, а что делать стихи? Слушайтесь. 23. Я еще не старый. А чего же так хочется вдруг Разломать на куски гитару и к чертям разозна, разогнать подруг. Вот самое интересное дальше. Не прошло и полгода, как я познакомился с замечательной девушкой. Влюбился он на смерть. И вот 43 года она меня терпит. Вот. То есть гитар ломать не стал. Оказался, оказался совсем не старым. Оказался, спасибо. Оказался совсем не старым, потому что мы с ней нарожали двух близнецов, которые вот через неделю будут. Да. По 43 года, виноват по 42, забыл, да. Жениться не хотят, но если у кого-то есть невесты дочери или внучки молодые, ну, милости просим. Вот они такие. Нормальные, с высшим образованием, два капитана запаса уже, так что они. Но жениться, в принципе, не хотят. Я говорю, если мы с мамой тогда не поженились, вам бы, орлы мои, вообще на свете вас бы не было, думаю, еще никогда. Но не вот. И вот эта песня, ну, понимаешь, студенческая, 23 еще не старая, да? 60, 67 с ее старым не считай. И вообще нету. У женщин вообще нет возраста, а я-то себя нормально себя чувствую там. Уже там. Как, чем я, как я измерял там старость, не старость. Я вчера обиделся. Вчера звонят, но я взял телефон, трубку московского, знаешь, Городского телефона. Городского телефон звонят, тот нас схватил, нежный женский голос. Потом я дознал, что Вика зовут, Виктория, красивое имя. Ты еще вопросов мне задала, в связи с выборами предстоящего, в мэрию города, в депутатские советы, вообще. Но я знаю, что это за чушь, все вот это вот, да. Десять вопросов дают, она там ставит, да, нет, да, нет, да, нет. Значит, ваш возраст, вас, сначала ваш, ну зачем буду говорить, недомогу, ваш... Доход вашей семьи. Сколько человек? Четыре человека. Давайте, говорите да или нет. От полутора тысяч до трех. <свят> <свят> да я на помойке больше набрал бы, если бомжом был, да кто там пойдет. Помойки не выкинешь там. Потом с трех до пяти, пять пенсии какая-то, для семьи. Потом, ну скажите, какую? Ну я подумал, что-то такое среднее. От 40 до 60, точнее, не скажу, там, на все четверых, значит. ладно. Дальше, кого выбрали в депутата, называют, Навального, куча из яблока, еще там. Я говорю, милая моя, вопрос-то, мне, говорит, нужно для заполнения анкеты. За кого бы проголосовали? Да ничего, ни, ни за кого. Я говорю, ни, ни вообще не голосую, ни за кого Это же, много-много лет, с прошлого века. Я не знаю, за каких этих людей вообще, чего они сделали-то. У них программы, у них платформы. Не читал я, а потом я знаю, и вот она меня пытала полчаса, я... Все, кто узнал, сначала 10 вопросов, потом 4, потом 2, потом 1. Это хитрость вот такая, это социология. Но я так, я мозги запудрил, что там, кто будет читать анкету, решит, что я идиот. Но там меня убило. Вы пожилой возраст или молодой? Я поскромничал, и мне сказали, пожилой, пожилой какой? Лет 50. Господи.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 Ой, а какую чушь по телевизору? Это же надо же. Вот рассказываю сказки. А? Время, да, время. Так, там да, вот это. Да. А у вас есть возможность купить холодильник, телевизор, и стиральную машину? Или не хватает средств? что же сказать? Ну все есть, больше не надо, чем все. Все работает, все давно есть, все работает нормально. А что сломал, уже выкинули давно, сдали металлолом. Чуть дурю отвечать-то, понимаешь, что не виновата. Ну ладно. Прости, что я не добежал до вражеского дзота. За сто шагов прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе.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 Постоянный, послал в разведку сына, пришел сам Для него песня И для всех ребят из 860-го отдельного стрелкового полка Который в тяжелых условиях по горам Пришел в Афганистан и встал там на смерть в провинции Бадахша И уходил одним из последних на 88-м -го году Города нас зовут Мотопехота Здесь это товарищи Мура Мотом и в горах до поворота А за поворотом пехтура Эх, пехота, матушка пехота Черт, побрал бы этот поворот У горы шли, была почти что рота С гор спустились, стал почти что в взвод Где тот камень, что тебя обманет? Я карниз, который подведет, кто тебя на роде не помянет, и какие песни пропоет, а их пехота, матушка пехота, тяжелы на погоны на плечах, пойдем как будто на работу, не дай бог вернуться в сенках, пойдем как будто на работу. Дай Бог вернутся в цинкачах Корабли, а может самолеты. Куда надо, высадит десант, Если только ледные погода, Если не бушует океан, пехоте, матушки пехоте. На шторма и буре наплевать, Для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода, благодать, Хитрена для пехоты нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. Так давайте выпьем за пехоту Грозную владычицу полей За ее нелегкую работу, За ее стальных мутаконей. За ее нелегкую работу, За ее стальных мутаконей. Но выпить не, пош... не получилось, Потому что БМП взревели по тревоге. Эх, опять вся водка по усам, Кто-то там нуждается в подмоге. Ну давай, водила, по газам. Спасибо. Вал? удивительную песню, Прислали мне на выводе 88-й год, 860-го полка. Я не знаю фамилию, не запомнил. А, подожди, или пойдем покурим, давайте покурим, да? Все, покурим, а потом продолжим, ладно?